И вот таким образом можно убрать у себя психические заболевания. Ладно. Андрей Андреевич, подскажите, если я приобрела СНГ, стоит его практиковать год, например? Будет результат? Да, будет. Вы не единственный человек, у которого тоже все и происходит. Поэтому я стараюсь о себе ни с кем не разговаривать. О планах я даже с близкими не делюсь. Как говорит моя бабушка, не говори гоп, пока не перепрыгнешь. Правильно говорите. Тишина, спокойствие, но... Наблюдая за людьми, которые очень часто сталкиваются с какими-либо проблемами психической деятельности, я обратил внимание, что, а, не завершил прошлый вот разговор, так вот в том семинаре, который я давал очень давно, я говорил, что наблюдая очень богатых или за очень богатыми людьми, я обратил внимание, что эти очень богатые люди очень часто смотрят левее, то есть их голова, Обычно чуть-чуть левее направлено. То есть они даже садятся вот так, чтобы их голова смотрела больше в левую сторону. Когда разговаривают у них как-то влево все вот так вот. Знаете, это все очень удивительно. Человек, который бедный, наоборот, поворачивается правой стороной, и человеку, который неприятности клонит голову в правую сторону. Клоните голову в правую сторону, будут неприятности в жизни кловить, клоните в левую. Сейчас вы можете проверить. Смотрите, если ваша жизнь сейчас настроена на то, чтобы вы больше зарабатывали денег, то болезни развиваются следующим образом. Вам больно поворачивать в правую сторону и не больно в левую. Вот. Если в левую больше опускается, чем в правую, значит у вас как бы предпосылки к тому, чтобы вы зарабатывали больше. Это все парапсихологические трюки. И это все связано с магией и волшебством и это все не связано совершенно со здравым смыслом поэтому пожалуйста если вы смотрите данное видео не относись не относитесь к этому как вот как вот э, а почему так а давайте разберемся А как вы можете объяснить это а как вы можете это объяснить и доказать и так далее я этого сделать не смогу хотите верьте хотите не верьте хотите проверьте Ну вот где-то так ну, я это использую свою жизнь жизни. А если не в левую, не в правую, тогда это заболевание остеохондроз, солевой диатез. Итак, э, ни с кем не разговариваю, никому ничего не говорю, поэтому, именно поэтому я в свое время выпустил свою книгу, которая называется «Магия денег». Вот она так выглядит. В этой книге «Магия денег» есть такие слога. Сейчас я прочитаю.